Здорово. Ну... Как ты? Короче говоря, в эти выходные вышло небольшое обновление на Барвиху РП и добавили нам конкретно рулетки, те самые рулетки, которые мы с тобой уже крутили на тестовом сервере. И в ожидании данных рулеток я в эти выходные закинул 3000 рублей по акции X3 на свой игровой баланс. И сегодня мы с тобой откроем достаточно большое количество рулеток и посмотрим, что же с них нам с тобой в итоге выпадет. Ну а перед началом данного видео я, как и всегда, хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно...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 В общем, добавили разработчики в эти выходные рулетки на все основные сервера Barbie HairPay. Изначально цена была на первом сервере 500 коинов, если я не ошибаюсь, но в конечном итоге снизили цену до 350 коинов за одну рулетку. Мне на баланс по акции X3 упало 9000 коинов, плюс у меня еще было порядка 800 коинов на балансе. Короче говоря, мне хватило аж на 28 таких рулеток, и сегодня большую часть из них мы с тобой откроем. Открывается они довольно просто через инвентарь, и мы нажимаем с тобой просто кнопку покрутить. Я дико настроен на какой-нибудь автомобиль, потому что тачки выпадают в этой рулетки навсегда. Эти тачки мы можем слить в Гос или продать кому-нибудь из игроков. И причем на тесте нам с тобой выпадали крайне крутые тачки. И первое, что нам с тобой выпадает, это самое бесполезное, что есть в этой рулетке. Пакет лицензий. Лицензии у меня и так уже все имеются, и, к сожалению, как я понимаю, лицензии не ставятся. То есть, если я потеряю лицензии, мне придется их либо покупать заново, либо выбивать в этой рулетке. И сразу же второе, что нам с тобой выпадает, это автомобиль тоже за тачка нам с тобой упал toyota land cruiser 200 слушай довольно неплохо мы уже в принципе в окупе с двух рулеток крузак стоит если я не ошибаюсь в районе 7 миллионов рублей 6 800 если быть точнее это круто это очень круто буквально 700 коинов я потратил выбил уже тачку стоимостью почти в 7 миллионов рублей о нам выпал донат слушай нифига себе, нормально выпадает доната целых тысячу коинов выпало то есть это можно приобрести себе еще почти три рулетки но мы пока этого делать не будем у нас достаточно рулеток, откроем те, которые у нас имеются. Я так понимаю, выпадает либо валюта, либо донат валюта в рандомном количестве каждый раз. То есть может упасть как очень мало, так и очень много. Давай автомобиль, давай тачка. Ах, блин, опять пакет лицензий. Ну блин, как я уже сказал, это самое бесполезное, что может вообще выпасть. Либо бита, бита это единица оружия. Блин, аптечки. Аптечки это не столь интересно, аптечки мы в принципе можем закупить. Сколько нам выпало аптечек, интересно? Да, всего 10 штук где-то выпало. Мне это совсем не интересно. Интересно. То есть это уже не оку. Данные рулетки дикий рандом. Может реально выпадать как фигня полная, так может и выпасть что-то крайне крутое. На тест-сервере мне, например, выпал Бугати Шерон. Мне крайне интересно, можно ли выпить данной рулетки Бугати Диво. О, опять автомобиль выпал. Вот это круто! Вот это обалденно! Автомобиль 82 Что же это за автомобиль? Так команда Слэшкар? Да ладно! Ты прикинь, просто Rolls-Royce Кулинан. Просто Rolls-Royce Кулинан. Кулинан, по-моему, стоит у нас 37 миллионов рублей в автосалоне, если я не ошибаюсь. все я, по-моему, одним Кулинаном просто окупил сразу все рулетки. Считай, 10 тысяч доната почти. Если их переводить в гирты, самый дорогой набор там можно купить, по-моему, за 8 тысяч коинов. это будет, если я не ошибаюсь, 7,5 миллионов рублей. Так, дополнительная рулетка. То есть, короче говоря, заново покрут. Дополнительная рулетка вообще на самом деле тоже как это Бесполезная вещь. Так, нам выпало золото. Золото выпало в количестве 150 штук. Ну неплохо. Но ну, правда, я не знаю, куда девать это золото. Возможно, в будущем будем крафтить велосипед. Там, по-моему, как раз-таки нужны такие ресурсы, как золото, алюминия железо и так далее. Тут еще дерево выпадает в достаточно больших количествах. Куда девать это дерево, честно говоря, я не знаю. Но вот эти ресурсы это все такое, как по мне, лично шлаг. Самое интересное это донат, верты и автомобиль. Опять рулетка мне выпадает. Короче, я кручу все время заново. Блин, ну круто, Rolls-Royce это вообще. Обалденно, просто обалденно, все это дикий оку. Да, к сожалению, его за 37 лямов ты не продашь, в стоке новый он никому не нужен. Тем более сейчас с этими рулетками, я думаю, достаточно большое количество автомобилей будут продавать на БУ, конкретно вот таких стоковых. Конкуренция огромная и мало кто их будет покупать. Гораздо быстрее и проще будет слить в гос, а в гос слить это пол цены. Но если, конечно, потянуть время, можно это дело продать. Блин, ты посмотри, мне выпадают постоянно одни рулетки. Я постоянно кручу заново, то есть я трачу одну рулетку и мне выпадает опять покрут новой рулетки. То есть, грубо говоря, я ничего не убивая просто попусту теряю время нарко нет опять рулетка ты прикинь так давай попробуем заново открыть рулетки блин 4 штуки подряд до этого золота и до этого опять рулетка выпадала 5 рулеток считаю почти подряд выпало но это неинтересно блин круто все два автомобиля уже выпало Крузак 200 и довольно недешевая тачка то есть его слить можно почти где-то за 4 миллиона рублей не не за 4 где-то за три с половиной так выпал вот нам алюминий в количестве 200 штук ну неплохо неплохо опять же для крафта велосипеда он пригодится честно говоря на 08 если ты помнишь я крутил велик Раз, наверное, 200, и мне он не выпал ни один. Я огромное количество миллионов слил. Можно было купить просто великов 10, наверное, на этом сервере. Мне было крайне интересно выбить его самому. Но мне там вообще не везло. У меня очень был там невезучий аккаунт. Здесь же дела обстоят наоборот на 0.9 сервере Барвиха Успенская. Здесь у нас прям реально какой-то фартовый аккаунт. Блин, будет круто, если выпадет еще какая-нибудь крайне дорогая тачка. Типа того же Кулинана или Бугати Широна. Это просто будет дикий лютый окуп. Но хотя уже, в принципе, грех жаловаться. О, выпал скин смотри одежда 91 что это за одежда я не знаю через команду слэшбэк можно забрать попробуем забрать Ага. мне сначала надо будет рефералки все повыводить спасибо тебе огромное за то что ты вводишь мой ник и мой промокод Тебе с этого капает 120 тысяч рублей и мне по 25 тысяч рублей за каждое введение ладно я потом повывожу рефералки когда иду до скина я его конечно же примерю. посмотрим что это за скин некоторым я знаю выпадает крайне редкий скин такой как скин космонавта по моему это скин номер 23 крайне редкий крайне дорогой дорогой скин. На 0.9 его сейчас стоимость порядка 100 миллионов рублей. Было бы круто выбить такой скинец. Так что у нас помимо того, что могут выпасть верты в большом количестве, помимо того, что нам может выпадать донат в большом количестве крутые тачки, также могут выпадать крайне редкие крутые дорогостоящие скины. Такие как скин зека такие как скин космонавта и так далее. Блин, постоянно падают какие-то вот реально ненужные вещи, такие как лицензии, аптечки, блин золото, алюминий дерево. Но это вообще самое бесполезное, что может выпасть. Вот, опять выпал алюминий. Не знаю, в таком количестве, уже не буду смотреть. Потом все это дело мы с тобой чекаем. Я, честно говоря, не знаю, сколько я уже крутанул рулеток, потому что нам несколько раз подряд выпадала опять рулетка. Опять мы заново делали покрут. Я уже просто напросто сбился со счета. Вот единицы оружия еще выпадают. Тоже лично, как по мне, какая-то фигня ненужная. Я не состою в мафии и я не могу себе скрафтить оружие. Так что я не знаю, куда мне девать эти единицы оружия. Опять же, выпадают аптечки всякие бесполезня. Я хочу автомобиль. Мне нужен автомобиль. Давай, может. уже достаточно много крутанули рулеток я думаю пора чтобы нам что-нибудь интересное вы и нам наконец-то выпадает с тобой еще один скин опять скин 91 два одинаково скина выпало я надеюсь это не какая-то там фигня а мне уже крайне интересно поскорее разгрести свои рефералки и посмотреть что же это за скин такой в количестве двух штук нам выпало. космонавт по моему одежда номер 23 слушай но ну у нас с тобой осталось всего 10 рулеток ролик уже честно говоря сильно затянулся и я думаю эти оставшиеся 10 рулеток мы с тобой откроем уже в следующем видео Достаточно много рулеток мы сегодня открыли, открыли конкретно 18 своих, плюс нам еще выпадало их штук 5-6, наверное. То есть, грубо говоря, там порядка 25 рулеток мы сегодня с тобой открыли. Нам на выпадало достаточно много всякого ненужного хлама. С полезного нам выпало с тобой 705 штук алюминия. Это довольно немало, и все это дело нам с тобой пригодится в будущем для Крафта Велика. Либо все это дело можно будет попродавать в торговом центре. Тоже золото, я думаю, примерно по 1000 рублей за штуку можно будет слить. На удивление, мнение, Сразу не выпало нарко, вообще ни одной единицы, просто не выпадает. Валюта мне тоже игровая не упала, но мне упало тысячу доната. Самое интересное, что мне выпало, это два каких-то скина, которые я пока еще не знаю, что это за скины. Ну и две крутых тачки, конкретно Крузак 200, стоимостью в 6 миллионов 800 тысяч рублей. И самое крутое Роллс Ройс Кулинов, стоимостью 37 миллионов рублей. Я могу с гордостью заявить, что я уже крайне окупился с этих 18 рулетов. Один Rolls Royce просто окупает все. Кстати, после записи этого ролика я все-таки разобрал свои рефералки. Дошел до того самого скина номер 91. Представляешь, это был скин Зека. Мне выпало два скина Зека. Это просто круто. Сейчас на девятом сервере их продают примерно по 14-15 миллионов рублей. То есть это еще плюс 30 миллионов рублей. Rolls Royce 37 лям. Два скина Зека на 30 миллионов это уже 67 миллионов и почти 7 миллионов. 000 000, крузак 200 больше 70 миллионов мне на да конечно же если сливать тачки в гос это будет примерно пол цены но их можно постараться грамотно продать плюс посчитать всю ту мелочевку донат которые мне упали короче я в диком плюсе я в диком окупе буквально за 10-15 минут благодаря данным рулеткам я просто-напросто стал миллионером и эти рулетки отличная возможность для всех новичков которые приходят на проект и не хотят годами фармить огромное количество вертов чтобы приобрести какой-нибудь безак. Если у них есть такая возможность, а главное желание задонатить на проект, помочь как-то проекту, то при всем при этом у них есть отличная возможность буквально за один день стать миллионером на Барвихе РП. Я не знаю, хорошо это или плохо. Лично мне это дело понравилось. Здесь есть некий азарт, некий интерес. Что-то новенькое на Барвихе. Ну а что ты думаешь по данному поводу? Обязательно напиши мне в комментариях. Ну а если тебе по каким-то причинам нравится,